Всем привет! С вами новая рубрика «Бабло в интернете», в которой я буду делиться с вами секретами зарабатывания бабок во всемирной сети. И сегодня я поведу вам о том, как заработать на сервисе, который называется Best Change. Как видите, благодаря этому сервису я заработал 275 долларов, что не есть много, и если приложить достаточно усилий, можно заработать куда больше. По сути, BestChange – это классный сервис, который позволяет потребителю найти самый лучший обменник, самым выгодным курсом по его направлению, который его интересует, а обменником получать клиентов, то есть они платят денежку за, каждого, за каждую операцию, которую они получают. Так вот, ты можешь или размещать э, партнерскую ссылку там, где есть трафик, и получать деньги с тех, кто воспользуется услугами этих обменников, либо находить рефералов, которые уже будут находить трафик и сливать его на эту партнерку. А ты будешь получать процент с их прибыли. То есть, еще раз, ты находишь клиента, который приходит к сервису и отдает ему свои деньги. Сервис дает тебе процент. Либо более интересный вариант, ты находишь реферала, который будет находить клиентов, которые будут давать сервису свои деньги, а сервис давать тебе процент. А теперь самое сладенькое. Ты находишь много рефералов которые находят много клиентов, и получаешь достаточно приятный процент. В этом и есть суть заработка на партнерской программе при помощи рефералов. BestChange уникальный и реально годный сервис, поэтому привлекать к нему клиентов легко и просто, а у сервиса есть огромное количество промо-материалов, баннеров и всего того, что необходимо для привлечения как конечных клиентов, так и рефералов. Итак, еще раз. Особо не напрягаясь, не отрывая свою попу от кресла, при помощи сервиса BestChange я заработал порядка 275 долларов. Хочешь получить свой кусочек пирога под названием «Бабки, заработанные в интернете»? Тогда все, что тебе нужно, это пройти регистрацию по ссылочке в описании и начинать зарабатывать свои бабки! А также подписывайся на канал, если ты хочешь получить еще больше годных советов по зарабатыванию бабок в интернете.